Человека, которого он более мне хвалил и, по-видимому, мне более любил. И в прежнее время и ныне до самого приезда твоего как а я... Привет, друзья! Дядька Лимоноев снова с вами на канале Земля наша. Ну, я хотел э, закончить э, свой ролик, что мы спонтанно наснимали в парковом комплексе Царицына. Uh, у нас там uh, наша прогулка, uh, в общем, есть на видео, а второй раз мы съездили uh, выходные. Там uh, на видео uh, есть uh, кусочек, где мы рассматривали цены на билеты это здание вход вообще в хлебный дом и большой дворец царицынский он как раз через это здание которое надо зайти по эскалатору спуститься вниз и вот на этом подземном уровне там как раз билетные кассы буфет ну это все на видео есть и из него же под землей пароход в хлебный дом и в большой дворец цены на билеты ну там классическая музыка то есть мы смотрели скрипка, виолончель фортепиано трио очень нам понравилось, но ну, за фортепиано мужчина был, две девушки, очень они, ну, хорошо, слаженно играли. Родион Щедрина, и, ну в общем разных авторов и современных, и не очень... Нам понравилось, было здорово. А, насчет цен на билеты, там от 300 до 600, по-моему, стоит на этом буклетике, а, кстати. Вот он здесь. Сейчас... Еще раз попробую. Это концерты на июнь. Еще раз попробую показать. Будет видно. вот мы как раз были в ритме танго в и самое изюм в том что в этот билет входит и посещение ну собственно ли или хлебного дома, или большого дворца. Может быть, еще там в каких-то зданиях проходят концерты. Надо этот вопрос изучить. Но билет вот в каждый каждое это здание, это музей. Вот большой дворец, там три этажа, очень интересные выставки, интерактивные. А, кстати, надо посмотреть что-то на, на телефонную. Может быть кусочки наснимали, да, я прикреплю это к видео. Хорошие экспозиции и выставки там связанные с Екатериной II. Там что-то про Монплезир, это из дворцов Петербурга выставка. Сейчас была вот когда мы. Там очень интересно и очень по-современному этот музей сделан, все интерактивно, там разные экраны, можно самому сесть за компьютер, там посмотреть информацию, где-то там на стене проецируется. Есть такая как бы библиотека. Похоже на библиотеку, то есть там можно а, книжки взять по истории, по искусству, вот, связанные с этим временем. Причем книжки великолепные, вот, такие тол толстые художественные альбомы и по истории тоже они большого формата, наверное, на А4 или может и больше такие. Я бы там посидел раньше любил вообще в детстве прямо в библиотеке очень много времени проводил книги очень интересные они дорогие если в магазине купить ну там можно одну какому-то случаю а так постоянно такие книги купать это накладно а там можно вот сидеть и сколько угодно пока музей работает так что вообще атмосфера мне понравилась Всем рекомендую Парк великолепный Ну там как бы На лодочке можно покататься В общем такие типовые парковые развлечения И вся лужайка за вот этим большим дворцом Ну там лужайка это... Мягко сказано, там огромный лук такой, и лежат, загорают значит, люди. Вот, но единственное, что... Ну, это такая московская, как бы, то, то, что перекусить и попить там, конечно, дорого в этих киосках. Ну, собственно, эту проблему каждый сам решает по своим финансам кого с финансами не, не очень, можно взять там, с собой какой-нибудь да, там Мороженое, по-моему. В парке в киосках 80-90 рублей. Ну, в общем, есть смысл посетить этот парк. Кто любит музыку, сходить на концерты. А насчет парковки мы нашли очень быстро много бесплатных парковок вокруг парка. Так что смело можно на своих колесах приезжать. Так что вот рекомендую. Так, ну что, у нас сегодня парк царицына. Немножко про этот парк расскажу. Значит, я тут... Был первый раз, наверное, лет 25 назад. Тут вообще практически ничего не было. Вот этот мост, на его месте валялись груда обломков, руины. Фактически вот из красного кирпича такие блоки развалины бесформенной кучей вот но и по моему лет 15 назад его это отстраивать стали мэр лужков распорядился чтобы этот дворец восстановили а на самом деле восстанавливать по сути а, это даже не реконструкция, а, как, как сказать, а, ну, восстановили его по фантазии современных архитекторов, потому что он никогда достроен не был. При царице Екатерине архитектор, по-моему, Казаков его строил. Не мост, а сам большой дворец, мы потом подойдем, если мы еще. И вот Казаков начал строить, потом что с финансированием. Были сложности какие-то, и сама царица приехала посмотреть, что тут со строительством, и ей это все не понравилось. Вот этот стиль, он, по-моему, чем-то напоминал Кремлевскую стену. Этот же Каза... Казаков, по-моему, и Кремль строил. Вот, и императрица Екатерина сказала, я тут жить не буду, можете типа не строить. И, в общем, финансирование совсем заглохлое. Так он и недостроенный, ну, в полу-таком, в законченном состоянии, но ну, никто в нем не поселился, и вот так он и стоял, пока его не разрушили. Там и через революцию, наверное, когда гражданская война, в общем, порушили, одни обломки были. И вот по новому проекту лужку и вот воссоздание так а Федор вон пошел по низу. а я сейчас поирку пройду так. посмотрим <с что он <с, с этой стороны хочет выйти музыка классическая где-то раздаются со стороны прудов А вообще там концерты классической музыки Вон он, большой дворец, видим впереди Вот я хочу посмотреть Хочется сходить в красивом месте Послушать классическую музыку Где Федор? А с этой стороны тоже не вижу. Кстати, ручеек, ручеек течет по этой русло тут речки. Пруд впадает. Ну ладно. Свадьбы. А что? Красивое место. Какую-то конечность Какой-то организм здесь Присел Кто это? Здравствуйте, товарищ Вы не знаете Как пройти К большому дворцу Останкинскому Нет Царицынскому. Туда А не покажете дорогу? А вы здесь живете? Конечно. Во дворце или тут бомжуете? Вот. А какой у вас рацион, чем питаетесь? Прохожие, которые спрашивают. А, извините, я... я не знал, что такие сложности могут быть. Может тогда в другой раз поговорим? Так, ну, здесь вот что-то, насколько я помню, тут собирали конёшни строить. А вот сейчас какой-то красивый такой корпус. У меня Мы сейчас на карте посмотрим. А, вот электромобили тут ходят. Что интересно. Находимся мы здесь, вот где был красненький прямоугольничек, а сейчас какая-то клякса черная. А, ну да. Вот это здание третьего кавалерийского корпуса. Вот оно, да. А большой дворец вот перед нами. Справа тут храм. Храм. Имя иконы Божьей Матери. Живоносный источник. За ним еще кавалерийский корпус. А мы сейчас к Большому дворцу пройдем. Там справа еще плотина будет, мост через нее. Ну, в общем, все понятно, пойдемте. Вы теперь тут бомжуете. Какое приятное разнообразие Здесь попрохладнее, наверное да. Так, ну что, двигаемся по лестнике так а вот церковь во всей красе такая красивая синие колокольня у каждого дерева бомж что такое главное не похоже как как три брата акробат что-то это какая-то системная ошибка может с фотоаппаратом что-то не так ну ладно Контуры шестиугольного павильона. А, вот то, что о чем я говорил, вот да, 20 лет назад в основном все вот такими контурами было, кое-где кирпичные такие куски руин валялись. Ну вот один, да, решили не строить, просто контуры так и оставили. Вот с другой стороны наша церковь. Тут вот мост пошел, мост он идет туда вверх, а тут маленькая группа китайских туристов, ну как без китайцев. музыки так, ну что, попробуем прорваться <звы> <звы> <звы> ну, красивая арочка вот это и есть, мост через плотину, да. И туда он выше идет. Там музей, а я хочу подойти к кассам музея. Вот, смотри, вот 20 лет назад я приходил сюда, везде вот такие вот ну, руины Заброшка такая была Тут дети Катались на санках Между ними А вот макет Кстати интересно Друзья хочу Пояснить, почему я как бы такую затишье в блоге и новых роликов я не выкладываю? Я блог не забросил, просто мы приехали, когда с минеральных вод вернулись, очень много было отложенных дел и а к ним еще добавились. Ну, там и конец учебного года был, и медицинский надо было, проблема у сына. Да вот они, ну и сейчас продолжаются, ну там как бы ничего такого. Ну сейчас рассказывать на эту тему. Как бы нет желания, это все надо собраться и закончить и, и плюс еще тут э, такие чисто домашние дела и, и на работе ну в общем собрался такой клубок когда творчеством заниматься э, для меня лично сложно ну кое-какой материал у меня накопился его просто надо творчески переработать. И вот с учетом того, что я уже делал, надо мне какие-то итоги подвести и уже более четко позиционировать свой блок, видимо. Да, еще технические проблемы, в частности, с Ютубом я так и не смог их победить. Дело в том, что у меня был старый блог, который я хотел реанимировать в плане того, что у меня там была отключена монетизация. Она и сейчас отключена. И вот я пытался... Договориться с поддержкой, чтобы мне ее включили обратно в разные, в разные инстанции. Там и в AdSense писал, но это рекламная служба YouTube и сам YouTube. Не получается отписки одна за другой. В общем гоняют по кругу как того ученого кота на цепи. Причем у них какая-то издевательская такая система YouTube, AdSense, вот эти службы Google, они написаны так, что непонятно, чего они от тебя хотят, но скорее всего уже когда их начинаешь на каком-то уровне таком астральном понимать <смех> <смех> то есть какие-то волны от них исходят их надо на эту волну сесть и понять что они те говорят просто отстань чувак нам не нужен ну например я могу сказать про этот канал что когда у меня включили монетизацию, я в общем не понимал этой структуры YouTube, AdSense, Google. Я вижу, с этим аккаунтом AdSense я не могу э, э, включить монетизацию. Я думал, ну я сделаю новый аккаунт AdSense. Это же надо все правила перечитать. Вот, э, потом я его сделал. Э, он тут же по номеру телефона нашел, что это тот же самый человек и сказал, что у вас уже есть аккаунт AdSense. И мы как бы вам этот ну, аккаунт не включим. Он вроде бы не, не включенный, но он есть. А как его отключить? Невозможно, потому что когда ты заходишь в аккаунт AdSense и... В первоначальный и вот второй который я создал там не активно ничего то есть даже вот до кнопки отключить добраться невозможно потому что они говорят у вас уже есть аккаунт от вы сначала тот отключите а потом мы дадим вам с этим работать и в оба зайти нельзя то есть такая ситуация, о которой они сами знают, видимо, я там на форуме э, читал, но я не знаю, вот э, намеренно сделано это издевательство. И так очень много вот в этих службах Google устроено именно, что гоняют э, по цепи как ученого кота по кругу. Ты не, не понимаешь, причем присылают такие отписки, в которых указано несколько причин, по которым по, по вашей апелляции никаких действий приниматься не будет. Вот несколько причин написано, и ты читай их и думай, а какая может быть настоящая из этих причин должен догадаться а если у меня более 10 лет отключили от монетизации 10 лет назад это было я должен вспомнить и как бы что, у меня регистратор стоит и я всю свою жизнь записываю и запоминаю как робот электроник нет конечно и то есть и все, то есть э, не, некому жаловаться на них. Вот на это тоже потрачено много времени. Ну, э, ладно, это, э, скажем, результат моих изысканий пока еще не закончил, я сообщу. Потом, в принципе, ну ничего страшного, если этот старый канал не удастся оживить просто я хотел на него весь тревел тревел блок переместить туда все что связано с поездками а то у меня не некоторый винегрет получается что здесь я и то и другое и третье рассказываю лучше было бы их на, на два канала разделить но ладно об этом мы подумаем позже как не забвенная Скарлет Охара говорила. Я подумаю об этом завтра. Вот, так что до новых встреч, до новых интересных э, идей и э, жду вас в новых роликах. Всем пока.